конкретно участвовать в лицо даже делать. А то есть есть масса возможностей людям участвовать в кооперации европейских ученых для решения самых разных, фундаментальных, самых интересных проблем